привет я тимус и я люблю хип-хоп да это видео о том то что я люблю хип-хоп все пока знаете, я один, почти такой, вот почти, ну вот частично может быть. Ладно, можно сказать, что я один такой, который любит только хип-хоп, и все. Ну, если настроение такое, то могу и дабстеп чуток послушать, и все. Звук записывается, нет вообще? Записывается. Звук записывается, прикиньте, капец. Например, в обществе я чувствую себя очень странным, потому что, ну не знаю, еще я видел такой комментарий, э, сейчас скажу на память, типа там, ну в общем, вот он. То есть, типа, для некоторых людей, то есть это плохо, да? То есть это плохо, это незаконно, все, это капец. Ну вообще, записывает звук. Записан, ну капец. Есть такие люди, которые тоже любят хип-хоп и вообще никак не стесняются этого. Ну, то есть, не надо в этом ничего стесняться. То есть, прям сильно это проявляют. То есть, то есть, вот. I used to кстати, сейчас вот это вот уже после видео, после видео, ну то есть я уже закончил, снимаю танцульки, скажу отсюда и ставлю это в середину. Вот, вот хип-хоп же развивается, и современный хип-хоп мне не очень так в принципе нравится, то есть, не, ну есть конечно такие песни, которые все это божественно тащусь. есть. Но а так в принципе мне нравится именно вот такой вот прям чистый, еще существует такой э, русский хип-хоп, русский рэп. Вот это я ненавижу. И не потому, что это стереотип такой, а это мое личное мнение, просто оно совпадает с стереотипом. Чё, неубедительно, да? И я так думаю, то, что когда я говорю, типа, вот то, что, ну, как вот, ты любишь музыку, ой, хип-хоп. Они представляют себе вот это. Нет, представляете вот это. Да, я люблю западный хип-хоп, да, причем именно в Записывает? Капец! И знаете, что я понял, слушая вот этот западный West Coast хип-хоп? Я начал американизироваться. Ну, думаю, вы поняли значение этого выдуманного мною слова. Вот серьезно, есть такой человек, как а, Доктор Дре. Мне неудобно так говорить, мне удобно сказать Доктор Дрей, потому что это английское слово. Я не говорю то, что у меня супер-пупер английское произношение. И, кстати, да, я очень люблю английский. Короче, сори, ребят. Вот это мне больше не нужно. О, я себя слышу. У меня микрофон перестал записывать, и теперь вам придется слышать звук с камеры. Капец, звук другой, Вы вот слышите, да? И да, я люблю американский гангстер-рэп. West Coast, нега. Я сейчас впервые так сделал. Что это такое? Я так никогда не делал. Никогда не приходилось так делать. И вот, из-за этого я начал любить афроамериканскую культуру. Вот эти вот все вот. Спросите, для чего это видео, чтобы вы все знали. Мне нужно было это сказать. Не хотелось это сказать. А лучше это сделать так. Короче, насрать. Да, я надеюсь, что эти. Да, я надеюсь, что это видео тебе понравилось. Ну и не забудь там лайк. Ой, вы меня слышите, да? Подписку. Вот так придется делать. А так, всем удачи, всем пока. Погодите-ка, это же плагиат Хованского, у, док у доктора Дре, я раскрыл, это же плагиат,